Во время вращения партнерши, партнер должен сохранять собственную свободу. Это проявляется в том, что прямо во время поворота он может поменять положение рук, и пока партнерша крутится, его ноги не прилипают к полу, а в состоянии переступать, а сам партнер в состоянии передвигаться. Чтобы это случилось, всю свою работу по ведению партнер Должен делать не во время поворота, а на шаге, который партнерша перед этим поворотом выполняет Здесь ведем, здесь только поддерживаем путь вращения Если это удается, то мы можем, пока партнерша крутится, менять свою позицию или готовить переход к новому элементу